Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Лилия Талипова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. В Казани отметили День русского языка. Цифровая индустрия промышленной России начала свою работу. Генплан 2035. Убудет изменения. 6 июня, в день рождения великого русского поэта Александра Пушкина, в России и в мире отмечается День русского языка. О торжественном мероприятии в Казани в честь праздника расскажет Дмитрий Гомжин.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 Во всех городах страны тысячи людей собираются на праздничных площадках для того, чтобы послушать произведения Пушкина и принять участие в викторинах. В Казанском университете состоялась лекция, посвященная великому писателю и поэту. Подробности далее.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 Иннополис на несколько дней станет крупнейшим IT-центром нашей страны. Цифровая индустрия промышленной России – ежегодная конференция, призванная помочь сделать решительный шаг, перейти к цифровой экономике. О первом дне конференции расскажет Олег Кашин.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 маленьком масштабе. Естественно, можно отработать эти технологии, тем более, что есть интересные наработки. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров предложил сделать первой тестовой площадкой беспилотного транспорта территорию студенческого кампуса деревни Универсиады. Олег Ашин, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Жители Казани продолжают рассмотрение генерального плана развития города. Важно отметить, что необходимые и позитивные моменты уже включены что способствует его корректировке. Экологи Казани не намерены оставаться в тени данного вопроса и настойчиво рекомендуют рассмотреть серьезные проблемы зеленых зон города. В теме разбиралась Аделя Шамилова.